Всем привет, ребят, с вами Вархаммер, и вот завершился уже третий этап чемпионата формулы 1 2004 года на портале ОСРВ. Но вы спросите, а где обзор этапа Канады? Ну, как вам сказать, его просто нету, потому что есть пост вконтакте, ссылка на который есть в описании, так что приходите, читайте. Если кратко говорить, то Канада прошла крайне-крайне хреново, вот. Так что перейдем к Бельгии. Настроен на Бельгии у меня был следующий. Надо было, как минимум, не повторить свои успехи канадские, которые, как бы, мне не хотелось никак повторять, потому что, ну, не завершить две гонки это было очень и очень плохо. Вот, плюс, также, все-таки Бельгия, мне достаточно знакомая трасса, я ее люблю, поэтому, в принципе, никаких проблем у меня с ней не будет, скорее всего. И я начинал потихоньку тренироваться. И в принципе, в этот раз я начал тренировать еще то, что я не тренировал в Канаде. А именно, я не проезжал с ботами ну, гон гоночную дистанцию, которая у нас была уже во время самой гонки. Вот. Но также у нас на этот этап еще ввели небольшие послабления в износе резины, то есть у нас до этого был увеличенный износ резины в два раза, в этот раз он был обычный. И тут, сразу забегая вперед, можно сказать то, что это был на самом деле не самый лучший вариант, поскольку Резина, она просто ну, не изнашивалась особо Да, ввели еще обязательно правила Одного пидстопа, но никто и не поедет Без пидстопа, потому что Это просто глупо Поехать на харде еще с заполненным баком Да блин, вы будете терять Очень много времени, нежели вы потеряете На одном пидстопе. Вот. И соответственно резина никак не изнашивалась Во время гонки И не было такого, что тебе приходилось Бороться с болидом на последних там Четырех кругах, когда резина уже все Она уже ушла Тут такого просто не было. Что сделал этап немного скучно, Ну и также еще да, количество участников на этап в этот раз было всего лишь 13 пилотов. Да в Канаде вроде было бы у нас почти 20. Так что тоже, ну, не сильно хорошие показатели. То есть, ну, возможно, люди уже потихоньку начинают забивать. Ладно, перейдем к самой тренировке. Собственно, я ее начал как обычно. Начал прикатываться к трассе. Соответственно, много вылетал, прежде чем нормально поехал. Ну и также я сказал то, что точно надо будет проехать с ботами в гонку ради того, чтобы просто именно для себя понять, как сильно будет изнашиваться резина. То есть, типа, подготовить себе стратегию. Изначально, в принципе, стратегию уже приготовил то, что там будет два медиума. Потому что на софте ты не особо поедешь, он очень быстро перегревается к концу трассы. И охлаждаться он не будет спать за первым сектором даже. Вот, поэтому сразу софт отпадал. А хард, ну как бы, зачем хард, когда ты можешь два медиума использовать? Так как у нас все-таки нет правила... Использовать разные типы комплекта. Хотя, кстати, стоило бы это правило еще прикрутить к пидстопу, чтобы как-то разнообразить стратегии. Ну что же, более-менее прикатился к трассе, немного поменял себе сетап, убрал лишние углы атаки крыльев и за счет этого выиграл в скорости на напрямых. И потихоньку начал прикатываться уже с этим сетапом, и по итогу в субботу уже вне стрима поставил лучшее свое время минуту 42.2, это был четвертый результат, до лидеров было как обычно, как до пики на раком, лучшее время там было минуту 41.5, я просто не понимал, где я могу найти примерно на 70-х, я конечно видел по тому, как люди где выигрывают по отношению ко мне, и во втором секторе там полсекунды люди выигрывали, но я просто не представлял, где я эти полсекунды могу найти. То есть, скорее всего, это уже было больше связано с этапом. Но меня, в принципе, все устраивало. То есть, э, все-таки, квалификация и гонка, это две разные вещи, как я люблю гов... говорить. Вот, и если на квалификациях я проиграю, опять же, эти пол полсекунды, то в гонке все будет намного иначе. Вот, ну и все-таки, да, квалификация. В принципе, более-менее неплохо проехал. Хотя нет, даже, скорее всего, дал. Плохо проехал, шестое стартовое место, но окей, ладно, в принципе, без проблем можно прорваться, все будут, как обычно, ошибаться, самое главное, мне не ошибаться. И вот первая гонка, это был полный пиздец, потому что я много где ошибся, и делал такие ошибки, и очень рано начинал разгоняться, банально. Хотя, казалось бы, даже без тракшена, на спа достаточно легко разгоняться везде, потому что только здесь два затычных места, это первый и последний поворот, когда вы разгоняетесь как раз таки, там, с первых передач. Ну ладно, косячил и косячил в первой половине гонки, заезжаю на стоп, и тут я опять косякнул, я проехал чуть дальше, по итогу это тоже мне стоило времени. Как итог, я откатился там до седьмой позиции, и потихоньку начал догонять даже людей, которые передо мной на шестом-пятом месте, но тут э, происходит такой интересный момент, то что в третьем секторе, в начале третьего сектора, парень на пятом месте ошибается на выходе из поворота, за ним ошибается парень на шестом месте, из-за этого, да, я пытаюсь этим воспользоваться, но парень на что месте начинает возвращаться на траекторию, если бы я не отвернул, я бы в него просто въехал. И по итогу все. На этом гонка просто закончилась, потому что я никак не мог их догнать. Плюс еще стоит такой отметить момент, то, что во второй гонке я использовал немного другой сетап. То есть я немного убрал все крылья, потому что я просто видел, как напрямой от меня человек отъезжает, когда я еду в его слепстриме. Под конец прямой я набираю уже 350 километров, и он начинает просто уезжать от меня. Я просто в шоке сижу, думаю, что за хрень. Какие у вас тут настройки крыльевские, что вы просто 350 крыльевские в гоночных условиях. Ну ладно, все-таки этот момент я учел, и по итогу во второй гонке я поставился себе крыльев. На градус поменьше везде. Ладно, переходим ко второй гонке, где я стартовал с седьмого места, поскольку я седьмым приехал. Но также на эту гонку у нас уже впервые присутствовал реверсивный топ-6 стартовой решетки. Соответственно, тот, кто приехал шестым, стартует первым, то первым, тот шестым и так далее. И вот, у нас начинается гонка. Я более-менее неплохо стартовал, передо мной человек чуть хуже стартовал. Я решил, то, что окей, в первом повороте я не буду керосить, пытаться там куда-то лезть. И просто на сейвах подъеду и начну разгоняться уже после первого поворота. Все, в принципе, более-менее неплохо идет. Мы начинаем уже подъезжать к красной воде. буковок со мной начинает кто-то ехать. Я начинаю понимать, то, что если мы сейчас продолжим так ехать, то это будет очень плохо. Но благо, кто-то, кто ехал рядом со мной, притормозил, и мы друг за другом вошли в красную воду. После нее на прямой произошел просто смешной инцидент. Я не знаю, кто что там сделал кому-то, но просто парень на втором месте, поворачивает в парень на первом месте. По итогу происходит завал на прямой. Небольшой завал, конечно же, в него попадает как раз один из пилотов, который тут же заканчивает гонку, потому что там сразу же поломка передней подвески, а также еще и просто вынесенный движок. Вот, я же более-менее умудрился вернуться от этого всего и тем самым еще и вышел на третью позицию. Я думаю, ну вот, все, это мой шанс, впереди меня только два очень быстрых товарища, за которыми надо постараться держаться в их слеп-стриме, и тогда у меня будет гарантированный шанс занять третье место. Но я не будь я и, короче, ошибаюсь на торможении в начале второго сектора. По итогу отдаю третью позицию, но остаюсь на четвертой. Позади меня также был уже достаточно большой задел, поэтому даже несмотря на эту ошибку, я остался без проблем там в двух секундах от пятого места, слава богу. Вот, и по итогу еду, еду, еду, пытаюсь догнать парня на третьем месте, но потихоньку совершаю ошибки и тем самым я как бы себе гарантирую только четвертую позицию, до третьей очень далеко. Итог, четвертая позиция. Для меня это было уже очень хорошо, потому что для себя я ставил задачу хотя бы минимум топ-5. И во второй гонке я с этим минимум справился. Максимум, конечно, тоже можно было сделать, но, к сожалению, не получилось. В первой гонке, кстати, тоже можно было на четвертом месте прийти, если бы не одна ошибка. Но, опять же, первая гонка. Вот. В принципе, как я бы охарактеризовал СПА, то этап прошел нормально для меня, то есть не так, как была Канада, и слава богу, и надо теперь продолжать работать дальше. Но проблема в том, что дальше идут интересные этапы. Четвертый этап у нас будет в конце мая, 31 числа. Это Бразилия, я ее не сильно люблю, и тут будет достаточно весело ее покатать. Также после Бразилии у нас идет Нюрнбург Ринг. То есть это GP именно конфигурация, которую я очень давно не катал и в формуле тем более не катал. Поэтому тут тоже будут не некоторые вопросы. И последний пока что этап это будет Сузука. И ну окей, Сузука, в принципе без проблем можно ее будет проехать. Но пока что да, Бразилия и Германия у меня вызывают большие вопросы, как я их в принципе поеду. И если вы хотите посмотреть, как я их поеду все-таки, то, ребят, проходите на пятничную тренировку перед этапами. Все время информация о тренировке есть в группе ВКонтакте, когда она будет. Ну и этап тоже анонсируется заранее в группе ВКонтакте, так что обязательно подписывайтесь на нее. А на этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока и удачи вам.